Утати топ, тупо топ, хуба-буба как батут, Мода туфли, гардероб, все друзья меня зовут, Я на тусик кислород, все хотят меня еще. На танцполе бутерброд, они не ну и чё? Ой-ой, я турбобой-бой, -бой. запоминай, ай, супа хай-фай, мама-папа, извините, я немного опоздал, Я сегодня дискотеку не урыло закопал, закопал. Я сегодня дискотеку не урыло закопал. Не урыло закопал. Я сегодня дискотеку не урыло закопал. Купый барабан, дискотека под сам лупит, я зида, наруже табу, я попутал берега, домогаю разом друг. Убегай, не убегай, выгнята на воду. Ой, ой, я турбобой, бой, запоминай ай, I'm супа, хай-фай. Мама, мама, мама, мама, папа, извините, я немного опоздал. Я сегодня дискотеку, не курыло закопал. Не курыло, закопал. Сегодня дискотеку не закопал. Не урыло закопал. Я сегодня дискотеку не закопал.